Здарова, дружище! Это Warizing и гайд по боссам. У него довольно простая цель. Показать тебе всех боссов, которые есть в игре. Показать, каких скиллов, каких атак, каких фаз от него ждать. Как примерно можно реагировать или не нужно реагировать на них. Естественно, помочь тебе пройти тех на ком у тебя большие затыки. Я, типа, не какой-то про-игрок, который очень круто умеет играть. Да, у меня есть какой-то скилл. Да, я играл в Ride, поэтому мне чуть проще. Но, тем не менее, в этой игре очень важно соблюдать две вещи. Это твой гирскор... То есть твой уровень качества крови И тип крови под твое оружие Под твои скиллы, которые ты будешь использовать Скажу сразу, любое оружие Любые скиллы, все это может быть Использовано против босса Не иди на поводу у тех, кто говорит Вот это имба, а вот у меня арбалет имба А вот у меня коса имба и так далее Я лишь показываю и передаю свой опыт То, как мне кажется, будет максимально Приятно и комфортно Если тебе понравится подобный стиль, юзай его Если не понравится, используй другой Преимущество этой игры, что она все равно так или иначе скиллозависимо, что и позволяет дополнительно позволить тебе раскрыть своего персонажа так, как ты хочешь. Поэтому на боссах самое главное обратить внимание, какие у него есть скиллы, какие тайминги и как под него лучше подобрать свою тактику. А свои дальнейшие действия ты будешь уже предпринимать самостоятельно. Смотри, для чистоты эксперимента я, разумеется, скиллы взял те, которые тебе будут доступны. Это кровавый этот прыжок у нас, Shadow Bolt и Blood Raid. Соответственно, с них мы и начнем. Для начала, очевидно, да, этот босс самый простой Я, по большому счету, пока не появилась коса Все это время тусовался с чем? Правильно, с копьем Потому что, лично по мне, оно самое удобное Плюс, соответственно, та самая С, которая защищает нас от удара ближайшего И наносит такой хороший массовый дамаг Очень полезная штука, я бы тебе сказал Поэтому ее надо использовать, ну, максимально часто Плюс она еще дает дополнительный отхил, что, очевидно, хорошо Сейчас мы разберемся с маленькими и, так сказать, максимально тусанем с ним. Мне повезло, пока я бежал, не попался рога 62%, 62%, что очевидно удобненько. У волка атак минимум. Его рывки спокойно контрятся, ты просто от них уходишь и все. Потом он делает этот бешеный возглас, ты можешь подойти и отхилиться, например. Можешь уйти на пробел, снова отхилиться. Можешь брать скилл. Но в целом ты от него просто уходишь на дистанцию и проблем с ним не будет. Почему я играю именно на копье? Потому что, особенно поначалу, у тебя разница в гире может быть, ну, несущественная. Соответственно, тебе может быть сложновато. А с копьем довольно легко держать дистанцию с противником. Соответственно, ты с ним можешь играть на дистанции, особо не влезать, чего, собственно, меч особо не позволяет тебе делать. Ну, в общем, как ты видишь, можно просто стоять, его затыкивать. Никакой тактики вообще не надо. То есть, ну, типа... А. Теперь идем куда? Теперь идем к лучнице. Короче, смотри, да, есть даже хороший вариант. Ты просто пробиваешь стеночку рядом, медведь просыпается и начинает атаковать ее. То есть, уже ты можешь как дополнительный дамаг по ней нанести. Но в целом ты можешь напрямую нападать на нее, и проблем не будет. Как видишь, в целом стрела напускает 3. Это неудобно, но по большому счету спокойно уходишь вправо или влево, и ты от этого удара отходишь. С ним можно уходить впритык. Так будет даже удобнее, потому что поворачиваться она особо не умеет. А вот эта вот на ульта, от нее просто уходишь в сторону и все. Поэтому пока она в инвизе, пока она кастует дальние скиллы, приближаешься максимально близко, чтобы точно уйти от радиуса атаки. А когда она кастует вот такой скилл, ты просто наоборот отходишь подальше. И тебя она уже не заденет. Всегда рядом удобно прожать С, чтобы немножко подхилиться, ну и отдамажить ее. Вот, Как видишь, лучница максимально простая Можно двигаться дальше Руфус будет тоже довольно-таки простой Первое, что я тебе скажу Самое главное, это просто не стой под его стрелами Все, это вся тактика Кровь опять же, выбирай, какую хочешь По большому счету до середины игры Качество крови, как правило, практически любой можешь брать Собственно, с копьем ты можешь просто постоянно держать на дистанции противника Просто не подбираясь к нему вперед Совсем в лоб Особенно это будет важно с противниками, которые дерутся вблизи Руфус, как видим, он очень медленный Наверное, единственная проблема, какая у тебя будет Ну, если она вообще будет То, что он призывает этих своих мелких Которые, ну, не то чтобы проблема Но все равно мешаются Поэтому все, что тебе нужно Это просто потихоньку убирать всех тех, кто тебе будет мешать Сначала мы убрали тех, кто поблизости. Потом убираем тех, кто были призваны. Это будет просто удобнее тебе же. Попались. Окей, ждем. Нажимаем С. Отбились. Вот когда он начинает агриться и выпускать свою серию атак, понятное дело, там все равно дамага особо не будет. Но ты можешь всегда прожать С, она тебя отдефит. Еще и даст подхилиться. И плюс его продамажит. Отлично. Потом заходишь за спину просто через пробел. И все. Он все будет атаковать твою тень, но не тебя. Все. То есть босс максимально простой. Все, вот мы с тобой у Ерола. Соответственно, вот эти вот волны, которые будет он пускать, их можно не бояться, потому что поначалу, когда он их испускает, дамага там что, правильно, нету. Поэтому у тебя всегда есть время для того, чтобы просто отойти и не получить леща. Его ближние атаки довольно короткие, поэтому в этом плане ты всегда сможешь отойти, просто, например, не знаю, вправо и дамаг просто прошел мимо. Смотри, еще раз, волна не дамажит Но потом дамаг проходит, когда пройдут волны Поэтому этот момент учти Собственно, волна, как ты видел, она, ну, довольно простая То есть он пускает ее вокруг Тебе стоит просто отойти в сторону И, как бы, в принципе, дамага по тебе не будет Вот, теперь он зовет своих работяг Но как бы не забываем, да, это всего лишь воркеры Которые и дамага наносят мало И левел у них низкий, поэтому как бы проблем особых нету Можно их добить Можно вообще на них забить и не обращать внимания Тут смотри сам Как тебе комфортнее Вот, ну такая волна, опять же, понятное дело, на второй стадии, и кидает, но по большому счету, как бы, проблемы в этом особо нету. Все, мы его зафиналили. Тут нам повезло, она наткнулась на моба, он ей поддамажил. Но в целом с нашим левелом это вообще не важно. Тем не менее, мы пойдем атаковать. Вот, собственно, ее болты, как видишь, запускают на три штуки. Поэтому об этом, как минимум, нужно помнить. То есть, раз, два, три. Просто раскачиваешься влево-вправо, влево-вправо, и все атаки проходят мимо. Ну или просто ходишь в бок и все. Лучше под них не попадать, потому что они довольно болючие. Плюс, опять же, ожог хаоса, ну, мягко говоря, неприятен. Вот, теперь будут овешные шарики, которые не только дамажат, но еще оставляют это огненное поле. Опять же, лучше туда уйти, потому что будет больно. Как видишь, что спиной у нее довольно безопасное место. То есть если она начинает кастовать, уходишь за спину, а у нее просто нет возможности, чтобы развернуться и начать тебя резко атаковать. Все, мы с ней закончили. Что, теперь мы пришли на территорию кого? той самой свининки, с которой мы будем драться. Горис, Вайнзеры, Вот такой мой замечательный английский. Ну и, соответственно, самое неприятное, что он может делать, это свои вот эти вот лужи. Рядом здесь довольно много у него всяких ребят, которые, мягко говоря, мешаются. Поэтому первое, что мы с тобой делаем, это убиваем вот этих его помощников дурацких, потому что иначе они называют нам очень много лишних мобов, которые нас могут реально затыкать. На нашем левеле это вообще не страшно, но в будущем, если ты вдруг будешь проходить, и тебе будет лень фармить, выкачивайте левелы еще выше, выкачивая с помощью шмота, да, который даст тебе больше гир, тебе это будет особенно критично. Следственно, его болты, которые он пускает, зеленые, но ну, от них уйти максимально просто. Эти лужи неприятные, но самая главная проблема них дамаг, а то, что оставляет он поле. Ну, очевидно, от него надо уходить. То есть, когда он тпшится, он тоже создает эти поля, которые также токсичат Соответственно, ну, самое элементарное, что ты можешь сделать, это просто из них выходить. Если кого-то сагрили, пожалуйста, приходим и напинываем. Попались. Вот, теперь он не нематериален Вызывает свои дурацкие лужи Которые еще дополнительно после всего этого дамажат Поэтому лучшее, что можно сделать Это просто уйти максимально далеко А потом после этого на дистанции Покидать на него скиллами И двигаться дальше Самое неприятное вот эти вот ловушки Потому что попадая на них, ты, собственно, замедляешься И потом лечь идет в тебя Дамаг от них небольшой, даже при равном левеле, но тем не менее Поэтому ты прижимаешь эту броню И просто под неуязвимостью убираешь их Потому что потом их станет еще больше И будет неприятно Соответственно, удары у него вблизи довольно простые но Вот эти вот рывки неприятные Но ты от них уходишь простым шаганием вправо либо влево то, что он кидает сейчас, эти молоточки Они притягивают тебя к нему Да, покажу, как это выглядит Сейчас он прошел рывком Давай, кидай свои крюки Кидай, говорю Вот Но видишь, он даже, когда мы стоим, прямо промахивается Давай дождемся, когда он снова будет крюками Давай, брат, прямо в меня Прямо в меня Вот, видишь Потянул к себе, ну и, соответственно, потом идет атака Но Она настолько медленная, что ты точно от нее уйдешь ну и в принципе все. Потом он еще призывает своих лучников. Но лучники тоже довольно не сильные. Ты их быстро разберешь. Опять же, появляются эти вот штучки. Идешь наш прекрасной броней, прожимаешь ее, ходишь и сносишь. Пока ты в ней, он тебе дамаг нанести не может. Поэтому ты можешь к нему добираться, ничего страшного. Главное максимальное количество вот этих вот ловушек убрать. Чтоб тебе просто было потом же самому проще играть Вот, потом у него Ближе к половинке хп сбитого Будет круговая атака Но, как ты помнишь, у одного моба уже это было И проблема это, мягко говоря, не вызывало Все, с ним мы закончили. Теперь смотри, наш следующий неприятно довольно-таки босс это Purtrit Red. Соответственно, та самая форма крысы, которую убив мы получим. Пройдем в мое место. Соответственно, тут мы ее и призовем. Для этого нужен Вермен Nest. Нажимаем на него. У нас есть такая лапка. Крысина называется Purtrit Red. Соответственно, как только мы ему положим нужные ресурсы, у нас начнется создание этой великолепной заразы. Вот, а для начала мы подготовимся. Смотри, ресурсы максимально простые. Эту рыбу ты будешь получать даже просто разбивая корок по пути. Но если вдруг не попадется, обращай больше внимания на рыбалку. С рыбалки ты ее достанешь рано или поздно. Соответственно, кости, понятно дело, тоже с рыбалки достается и в процессе тоже фарма. И грейв даст. Скелеты, пожалуйста, долби и очень быстро их получишь. Либо из костей намутишь себе таких вот замечательных черепков. Ну что, погнали, народ! О, неприятно Вот это самая неприятная штука, когда он выпускает свои массовые атаки От них, понятное дело, можно было пробел Но мне левел позволяет вредничать Поэтому я этим особо не заморачиваюсь В целом, этой вот ее атаки Можете в сторону Но вот когда она агрится Тут в сторону уже особо не уйти Поэтому проще прожать пробел Вот, да, она уходит и появляется ее замечательные крыски. Вот для этого мы взяли ледяную, потому что, как видишь, атака она дает массовую. Ну и так, мягко говоря, приятнее драться. Вот, когда она начинает свою лужу давать, лучше тоже уйти, очевидно. Потому что дамаг ты особо от нее не сконтришь. Вот снова лучше взять пробел и уйти. Тогда дамаг уйдет молоко. А, Ай, лужу забыл. Да, лужа неприятная. Вот снова наши крысы атакуют, подхиливаемся. И кью. Так, выйдем, выйдем. Рану убрал. И такое бывает Все мои тупые ошибки Будешь видеть их Как и я сам Любые атаки, которые он производит От них я рекомендую пробел не прижимать Только когда она начинает агриться Потому что ну, от ярости уйти тебе, мягко говоря Пешком сложно от лужи уйти ты можешь, от простого удара ты можешь уйти, а от той ярости, ну, проблематично. А, еще маленько и добьём её. Так, ну чё, теперь идем долбить бомбящего, так называемого клейва The Far Starter. Самое неприятное это его бомба, потому что у ее дамаг, но там есть таймер, поэтому, в принципе, ты можешь от них уходить. Вот, на второй стадии уже будет чуть проблематичнее, потому что его бомбы будут вызывать дополнительные бомбы. Но главное, собственно, под них не попадаться. Погнали. Набор скиллов ты видишь перед собой. Оружие, как обычно, я юзаю копье Мега сложных механик от него ждать не стоит, но когда появляются рядом вот эти вот ребята, а периодически ты будешь бегать и они будут появляться, поэтому я тебе рекомендую отвлечься на них и разобраться с ними. Просто потому, что все-таки с ними неудобно играть, когда рядом кидается босс с кучей АОЕ дамага. Плюс хорошая штука, действительно по картам находятся такие вот динамитные штуки Поэтому все это можно сделать вот так Отойти, и как правило босс на них подойдет И получит леща Так, немного промазали, ладно Давай, иди к нам Так, ну что же, приближаемся к полоре. А в целом не сказать бы, что она прям совсем легкий, да, довольно неприятный босс, потому что у нее атаки болючие, даже при равном левеле, плюс она призывает своих этих фей, которые тоже дамажат, поэтому, ну, главное, что нужно делать, это уворачиваться от атак ее и, соответственно, сбивать фей, которые появляются, ну, в принципе, как с любым противником, сбивай, уклоняйся и все будет хорошо. Вот самый неприятный страх, после страха она кидает своего волка. Соответственно, главное, что нужно сделать, это успеть подойти просто в сторону. И все. Эти шарики тоже, они не особо страшные, но проблема в том, что они идут так волной, и порой не всегда понятно, куда они идут. Вроде логично все, вроде все ясно, но порой не совсем очевидно, как будто. Поэтому держи дистанцию, да, будет все хорошо. Поэтому первое, что я тебе рекомендую, это поначалу даже не атаковать ее, а просто привыкнуть к ее таймингом. То есть те волны, которые она опускает, чтобы ты научился от них уклоняться. Как только ты сможешь это делать, как только поймешь, где запускается волк, где запускаются эти волны, если сможешь нормально уклоняться, тогда начинай атаковать. Потому что потом она будет это чаще, тебе будет сложно уклоняться, потому что еще не привык к таймингу, и будут проблемы. Теперь она зовет своих неприятных вот этих вот Эй, поэтому первое, что нужно сделать Это убить их Потому что когда скилл проходит через них Они начинают дамажить больше А это проблема Так, страх Ну страх, ладно Но Сейчас духов ее убьем Заодно с тычек нахилимся Страх, ладно, ничего страшного От волка уйдем Так, ну тут ладно, я немного повредничаю Потому что хп осталось у нее мало Мы ее добьем сразу Обращать внимание не будем на фей вот, но даже при таком маленьком количестве хп Если твой левел будет плюс-минус равен ей Лучше все-таки убей фей Потому что они реально могут очень сильно Надавать тебе по лещам А теперь один из самых неприятных боссов Это кто? Конечно же медведь Почему он неприятен? Потому что так и у него Болючие, ауешные и в целом неприятные Даже при разнице в левелах Тебе будет сложно, особенно даже при равном левеле Поэтому, чтобы хоть как-то скомпенсировать эту ситуацию И чтобы мне не сказали, что типа, блин, ты был перекачанным, так нечестно Мы убираем с тобой тапки Теперь я 37-й, по идее вообще 36-й Потому что мне Брут дает один гир Поэтому, что важно, сейчас я 36-го левела Берем обязательно кровь Брута Ну, по крайней мере, при моем варианте, при моей механике, скажем так, боя Это оптимальный вариант мне повезло пока выпасть только 44% брута, понятное дело в замке у меня уже есть под 90, но как бы для чистоты эксперимента, да, для чистоты гайда я не использую своих 100% ребят с качеством крови 100%, да, потому что ну, это будет просто нечестно. Так как на данном этапе развития твоего э, очень мала вероятность, что тебе встретится кто-то 100%. Не говоря тоже даже 50% Поэтому желательно, найди брута хотя бы процентов 30+, и уже будет тебе комфортненько Также не забываем, что можно бафнуть себя, соответственно, и на физику, и на дамах со скиллов Вот, эти бутыльки, это самое первое, то, что открывается у тебя в алхимии Алхимию мы с тобой открыли, когда убили вот этого взрывача На этом станке, как раз ты себе такие приколюхи сделаешь Так, ну что, хватит болтовать, пошли ронять Первое, кью И шары Вот, это ее мы сейчас получим, наверное А нет, даже успели маленько Вот, все, отваливаем Да, сейчас будет ярость Я прожму С, чтобы свалить, а потом пробел Но На самом деле здесь я взял глупость Кнопочку С можно было сохранить на самом деле Вот, из этого мы точно не спасемся, поэтому уходим. Вот, уже рывки пошли. Так, отходим, отходим. Так, это мы из лупы сделали. Уходим. Так, ну тут главная проблема моя какая была. То, что когда начал атаковать, я немного засуетил и начал прожимать все подряд из этого у меня и С пропало, и пробел пропал. Так не делай. Лучше, знаешь, лишний раз получить по щам, но потом выжить. Чем засуетить, как я, и потом отхватить. Вот, сейчас будет ярость. Тут лучше пробел, и все. Максимально жди, пока она не закончится. Потому что под яростью он может тебе столько лещей надавать, что умрет. Все, что тебе было необходимо От атак уходишь, вовремя сворачиваешь подальше Если прилетает тебе обычная плевуха, не бойся ее Если идет массовая атака, максимально сваливаешь Причем, как видишь, из нее можно уйти без пробела Пробел у тебя нужен только в тех случаях, когда ты натупил с таймингами Либо когда он начинает атаковать под яростью Потому что от ярости ты даже, используя один раз блок, особо не уйдешь Один удар уйдет в него, но остальные он продолжит бить И ты очень много хп потеряешь Поэтому оптимальный вариант пробел для ситуации, когда он впадает в ярость. Все остальное спокойно уходит за счет того, что ты просто W и, короче, другие кнопки при движении юзаешь. Все. Николаус Зе Короче, а здесь чувак на самом деле довольно простой. Хотя у многих почему-то возникают с ним проблемы. Uh, ну, собственно, попробуем сейчас с этим всем разобраться Банки, опять же, на твое усмотрение По большому счету, ты можешь их всегда юзать Тебе всегда будет с ними приятно и комфортно играть uh, По оружию я, опять же, здесь буду играть на... Скорее всего, на мече Вот, потому что мне просто так удобно По скиллам, опять же, смотри сам Здесь будет очень много массовых ребят Поэтому, в целом, я бы оставлял эти шары для босса А для мобов мне остается кьюшка от меча Вот этот будет сейчас болт лезть от него он медленный, но когда он, как видишь, сталкивается с стеной, он взрывается. Это самая главная неприятная штука. Поэтому лучше возле стен не стоять. Плюс его телепорт. Тоже с ауэшной атакой. Но он идет довольно долго, поэтому из него можно просто уйти пешком. Так что не пугайся, пробел не юзай. Понеслась. Сейчас он будет вызывать своих неприятных ребят. Но лучше ты можешь сделать, это постоянно от него уклоняться. И когда есть время, атаковать вот этих вот приятных ребят. Как видишь, его АОЕшка не только дамажит, но и дает страх. В принципе, это не проблема, но хотя бы о ней знай. Соответственно, вот эти вот черепа, которые он вызывает, да, их много... Но в целом от них уйти довольно-таки легко. Но то есть ты учитываешь, что дамага там много. Поэтому лучше не получать его. Ну, собственно, пять черепа. Снова стоим, отходим от них. И не получаем. Вот, теперь их очень много. Теперь самое главное... Успеть накидать ему маленько. Но я промазал. Прошли к Юшкой. Подождали. Пошли к нему. Напинали ему немного. И двигаем дальше. Вот что ТПшится. После ТП он начинает кастовать свой скилл. Поэтому он будет стоять на месте. Это самый хороший момент для того, чтобы начать его атаковать. Так, уйдем от черепа. И снова по ребятам пройдемся. Ну, немного мне не помешали, ладно. Давай прожмем С. Немного продамажим их и немного себя отхилим. Уходим. Ну, в принципе, почти его добили Сокращаем дистанцию и добиваем Собственно, продолжаем нашу рубрику Насилие в прямом эфире Итак, теперь у нас бандит Точнее, король бандитов Короче, чувак с щитом, который больше всего напрягов Вызывает у большинства игроков Вот поэтому, опять же, чтобы страдал я больше, мы тапки уберем У нас будет 36 против 37-го босса О, господи, как так? И по скиллам смотри В целом, я особо иметь ничего не буду Потому что вот с на единственное, очень хороший блок появляется И его я, конечно, заюзаю Почему? Сейчас ты увидишь. А по болтам... Ну, болты я оставлю, потому что атака с них хорошая. С э, Анхоли очень хороший блок, потому что этот штукенция действует некоторое время, защищая тебя от нескольких атак. Плюс, что важно, она вызывает скелетов. А скелеты позволяют тебе что? Правильно, отвлекать на себя внимание противников, которых он будет призывать, и внимание его самого. В это время ты можешь ему напнуть. По оружию, смотри, я оставлю копье, потому что мне оно нравится. Поэтому в процессе я, может, что-то буду менять, но в целом пока как-то так. Погнали. Давайте под блоком накидаем мне скелетов. Ага, и линю галящей получим. Просто опять же говорил... Я рекомендую Кровь Брута очень сильно, но ну, потому что она отхиливает. Пока есть возможность, подхиливаемся. Делаем снова блок, чтобы призвать скелетов. Ну, этот щит, конечно, ты понимаешь, да? Если щит появляется, лучше не бить. А то будет больно Но эти волны не страшны Пока они не прожались Но потом будет проблемой От его рывков тоже можно уйти, как ты видишь Пока есть время, находишь его И, собственно, идешь бить мелких Потому что на мелких можно отхилиться знатно Ну что, очевидно, приятно Да, сейчас будет блок По нему бить не будем Он встанет. Постояли, побили его автоатакой, потому что автотака что делает? Автотака отхиливает, потому что он под брутом. Так, не успею, поэтому лучше я прожму пробел. Все, мы успели. Это хорошо. Давай, бей. Призовем скелетов. Прожмем серию Q. Все. Он побежден. Бабка это единственный босс, которого мы тобой пропустим, потому что, ну, типа, ты с ней драться тебе вообще не нужно. Там да нету тактики. Эта бабка просто всю ночь бежит и кричит. А ты просто бежишь и тыкаешь ее. <laughs> Все. Это вся тактика. То есть, как бы, здесь показывать нечего, поэтому, ну, извини, но время тратить не буду. Хорошо, вот наш замечательный Брингер. Самое неприятное это его ульта. Самое неприятное это его стрелы. Ледяные. Ну, мы, в принципе, с тобой сейчас их и увидим. Свит его, конечно, лучше сразу убить Потому что иначе она будет мешаться Этого ударов лучше, конечно же, под ними не стоять Потому что их, мягко говоря, много И все они замораживают Блок тоже мы лучше не получаем лещей Потому что, как видишь, даже скелеты мои, которые ударили Из-за них и получил проблем Как видишь, если ты раньше был уже подморожен, следующая заморозка будет тебя, ну, замораживать. Поэтому лучше этого избегать. Так, к нам подключились ребята. Это хорошо. Они позволят нам набрать больше склетов. Ай-яй-яй, вот это самое неприятное, когда попадаем под огонь. Вот, сейчас будет его ульта. Вот под ней лучше не стоять, потому что лечь будет очень неприятный. Давай стреляем, ребята. Ага, чуть-чуть не углядел, попал под щит. Все, ну ты как видел, скелеты его сами разобрали. Вот наша Кристина. Кристина довольно-таки неприятное существо, которое кидает кучу АОЕшек, кидает свои лучи, чтобы, опять же, ты не сказал, что, типа, блин, она такая сложная, а такого высокого левела, так нечестно. Давай немножко скинем гира. Теперь у нас будет 54-й. А если так, 48-й. Ну, теперь-то уж оправдания не будет. Соответственно, она 44-я, я, я 48-й. Ну, уже как будто более-менее равно. По скиллам, опять же, смотри сам. По оружию. Ну, как только здесь появляется на этом уровне железо, а железо дает тебе косу. Я с косы вообще не слазил всю игру. Но ты можешь выбрать свое. Погнали. Возьмем барьер. А, каунтер, это плохо. Так, когда она хилится, это неприятно, поэтому можем выдать нашу АОЕшку. Ударить Shining вот так. Blessings. Да что ты творишь-то, а? Вот, давай Прям под лучи, хорошо Собьем кьюшкой right. Вот, вы та самая ОЕ, которая там бьется Она появляется там долго Но это не проблема Пацанов рядом убиваем Но они, очевидно, нам мешают Когда начинает хилиться, ты можешь подойти и сбить этот каст Ну, видишь, есть еще кантор а ее никто не бьет, ладно? Давай дождемся прокаста, кроме ее лучей. Призовем скелетов, чтобы показал тебе, как выглядит каунтер. Ну давай, призывай. Чего-то она не хочет. Смотри, ударяем, получаем леща. Получали сайленс, то есть мы не можем скиллы юзать. Ну и получаем дамаг. Поэтому, когда она каунтер проеживает, лучше не бей ее. Ну, в принципе и все. Так, ну что, мы дошли до Тристана. Такого мужчину нужно встречать достойно, поэтому мы снимаем штаны, снимаем ботинки и идем в бой. Скилл, как ты видишь, у меня немножко поменялся, убив Нину и Кристину, короче ту самую светлую прекрасную женщину, открылся у нас этот скилл. Этот скилл теперь АОЕшный, который позволяет нам дамаг давать в определенной области, отхиливать себя, замедлять противника, ну просто прекрасная штука. Вот с ним и с блоком и щитом я буду двигаться на протяжении всей игры, потому что мне так удобненько. И, собственно, по остальному все то же самое. Погнали! Соответственно, ну, от огненных лучше уходить, очевидно, да, потому что огонь одна из самых болючих вещей, которые есть в игре. Ледяная, по сути, она отталкивает. Поэтому тут, как бы, ну, просто не получай леща. Его рывок, он не особо страшный в целом. Но, по большому счету, конечно, тоже лучше леща не побулчать. мягко говоря, неприятная, поэтому лучше всего просто уходить подальше. Это лучше, что ты можешь сделать. Пацаны пришли. Лучше его дойти. В как ты видишь, довольно легко уйти на самом деле. Просто уходишь за спину и проблема решается. Мы его победили. Соответственно, что надо запомнить? Когда у него синяя атака, она талкит, по большому счету. Бьет неприятно, но в первую очередь талкивает, поэтому это небольшая проблема. Теперь мы готовы к замесу. Подхилимся, пока есть возможность. И погнали! Uh. Вот самое неприятное, это тени. Болты его не столь дамажны, но вот тени довольно-таки. Немало проблем доставляют, поэтому лучше их убирать сразу. Вот у этих шаров тройных лучше убегать, потому что иначе будет больно. Тут я немного сглупил сам. Атакой, и придаем скелета, чтобы он нам помог. Самое главное с его шарами поймать момент и понять, в какой траектории они идут. Тогда ты можешь приближаться близко и в целом, по крайней мере, большинство дамага, избежать. Вот, а сейчас будут нас домучивать тени Поэтому самое время проюзать блок А может даже и пробел Все, готово Итак, следующая наша жертва Это геомансер Теперь она сразу в големе, и атаки будут неприятные. Поэтому в данном случае проще было отойти, иначе бы леща я точно бы получил. Духов, что она призывает, надо убивать, разумеется. Радиус атаки у нее, конечно, неплохой, но тем не менее она довольно медленная. Поэтому из ее атак, которые рядом находится, ты спокойно довольно-таки уйдешь. Вот, тут, как видишь, когда массовая атака идет, то, в принципе тоже можешь идти пешком. Поэтому не бойся и не юзай пробел. Пробел тебе еще пригодится. Теперь будет неприятная фаза с появлением этих метеоритов, скажем так. Но, в принципе, от них ты спокойно уйдешь. Можно добавить пробел. В случае, если ты не успеваешь. Но обычно все это получается. Так, теперь у него новые приколюхи появились. Это похоже на полонна. Скиллы. В целом от них тоже довольно легко уворачиваться, поэтому, как правило, проблем у тебя быть не должно. О, вот, теперь мы призываем опять нашу неприятную каменюгу. Ага, Успели. Ульту пока не будем, потому что моб-то большой. Но, тем не менее. Вот, когда он включает свою ярость, появляются эти вот волны. Которые, ну, мягко говоря, наносят неплохо урона. Но лучше, как видишь, от них отходить. Потому что иначе можно очень неплохо так получить. прокасячились. прокосячились Крутанулись и разобрали Нет-нет, тут мы конечно не отразим Тоже очень важный момент Если видишь я атаку На барьер не рассчитывай Потому что она идет как бы из-под земли А барьер воспринимает атаки не по области А только то, которое выходит от противника в свою сторону Вот пока она поднимается, хорошая возможность ей навтыкать маленько. Вот, например, опять же, барьер прямые атаки воспринимает, но массовые атаки, особенно которые типа как из-под земли, не получится использовать. Точнее, не получится ими что-то отразить. Ну и до свидания. Ну что сказать. Дальше нас ждет наша одна из самых неприятных. Это Меродит. Потому что эта лучница на самом деле приносит довольно-таки немало дамага и проблем. Опять же, для чистоты эксперимента мы подберем шмот, который будет плюс-минус Е равен. Она будет 52-го, и 54-го. Главная проблема, конечно, это ее стрелы. Потому что не от всех стрел ее можно уклониться но всегда им можно нагреть на каких-нибудь мобов, которые позволят снизить хп и упростят нам задачу. Соответственно, когда он говорит бластить счет, так называемый, да, вот обычно атака, она уходит, но это прям по нам идет и уклониться от нее сложно, поэтому как правило проще. Прожать парабельчик. Либо просто отойти в сторону не получится. Уйти куда-нибудь за... Стенку. Ну, либо прожать какой-нибудь барьер. И у тебя шансов уже будет больше. Ну, вот, как видишь. В принципе, если можно расходиться. Можно поймать момент в последний момент. Когда ты можешь уклониться от него Но, как правило, довольно сложно Вот, теперь она призывает наших неприятных ребят Ими я бы занялся бы в первую очередь Потому что они, мягко говоря, не то чтобы заставляют много проблем Но, тем не менее, мешаются А, Как ты видел? Стрела, которая попадает в героя Точнее в ее напарника Она ее вхилит Поэтому тоже важный момент Лучше конечно нее Не подставлять их Вот снова поклониться В целом это возможно Но больше всего на дистанции Как правило когда совсем близко Это сложнее Давай идем в сторону чтобы она не отхилила опять, убираем и начинаем долбить ее. Вот рывки опять же тоже нас тамажит, поэтому под них, как ты понимаешь, лучше не попадаться. Пробуем снова уклониться, соответственно это получается, но опять же не всегда, поэтому если еще не привык к таймингу, лучше избегай их просто В принципе хп у него мало Поэтому заморачиваться с ними особо нет смысла Быстрее будет разобрать ее уже ручками Вот в принципе и все Соответственно 48 мы с тобой его и подобьем Даже имея левел меньше Соответственно он не то чтобы такой простой Что я такой типа раз снизил левел По большому счету это особо не повлияет Но что интересный Опять же хороший лайфхак Ты можешь его вытащить Либо вытащить ту самую Мередит И столкнуть их лбами Соответственно берем его Берем Мередит Сталкиваем лбами И они другу снимают хп Потом в нужный момент Ты добиваешь того кого нужно И добиваешь второго И все прекрасно Если с него Ты не получишь новые скиллы Киты, станки и так далее Но получишь тот самый орб То есть рецепт для косы Версии генерала Вот, естественно, он кидает свои цепи. Цепи притягивают к себе. И после этого он жмакает АОЕшку. Не то чтобы проблема. То, что он после этого кастует, довольно неприятно. Но, по большому счету, если ты видишь, что не можешь уйти от цепей, в принципе, можешь получить леща и забить. Просто потому, что дамаг с них будет небольшой. Ну и всегда ты можешь подставить Барьер. Который позволит тебе неплохо так Напризывать тех самых скелетов Видишь, призывает он ту самую АОЕ не всегда Зависит все-таки от того, когда он к ней готов Но тем не менее, тот самый барьер Позволяет еще защититься от крутилки Он у нас готов. Как раз The General Soul Reaper. Ты их юзаешь, правой кнопкой прожимаешь. После этого отправляешься на свой станок, на котором у тебя крафтится железный шмот. Точнее, железное оружие. И там ты как раз можешь создать эту прекрасную косу. Сейчас тебе ее покажу. Вот тут, на станке, на твоем железном прекрасном станке, ты можешь произвести The General Soul Reaper. Это очень крутая коса, потому что она равна улучшенной версии железной. При этом у нее есть замечательный баф, который позволяет тебе дополнительно повысить Spell Power, то есть силу заклинаний, существенно я бы сказал. И дает еще 5% шанс скритануть этих скиллов, что тоже очень важно, потому что это позволяет существенно понять твой дамаг. Итак, что ж, нашли мы нашего снежного человека. Теперь пора навтыкать этому неприятелю. Конечно же без штанов, потому что мы хотим же быть в худшем положении. О, пошел без. Вот, льдышки его, конечно, неприятны, их несколько, но в целом уклониться от них несложно. Потом будет атака его, от нее уйти будет тоже, в принципе, не то чтобы прям сложно. Но на самом деле все равно, как только замешкаешься, как видишь, заморозку никто не отменял. Как и его серию, столько атак. Давай такой. Нет, третий на тебя я не пойду. Вот, тебе пробежался, заморозил Как видишь, уешка довольно неприятная Но зато довольно показательно тебе говорит о том, что лучше, конечно, этого леща не получать это довольно неприятная стадия, с которой стоит сваливать Потому что бьет он больно Появляются эти лужи доставляет довольно много хлопот Ну как видишь, вся тактика строится его на том, чтобы просто издалека, пока ты не видишь его, а на тебя напасть Луч, конечно, максимально неприятная штука. Но что тебе много дерева нафармит. Ага, не получилось, окей. Давай еще раз, отлично. Опять же, пробел еще раз я тратить не хочу, потому что ситуация бывает и похуже, скажем так. Но вот обрати внимание тоже, что массовая атака По барьеру бьет Опа Ощутились Давай атакуй нас еще раз Прям в барьер Хорошо В целом, конечно, атаки у него неприятные но по большому счету, как бы трагических ситуаций с тобой не будет возникать. Ну что ж, теперь начинается довольно-таки неприятная стадия. Это встреча с нашим замечательным Октавианом. Он будет 58-го левела, соответственно, 61-й ты сможешь уже добить, тем, что ты просто скрафтишь себе бижу и улучшенную её версию, так как ты уже позволяешь себе ее скрафтить, поскольку у тебя появляется убийство этого замечательного чувака который даст тебе как раз начальную бежу для улучшения новой и станок для всего этого если всего этого нету беги и ищи себе рецептик для этого крафта соответственно дальше что нам предстоит кровь конечно же шкалера в этой локации в которой ты будешь находиться термы данли у тебя будут уже появляться шкалеры уже хотя бы 50 точно найдешь я даже суток находил правда по своей глупости я их случайно убивал но тем не менее заклинатели тоже найдешь нам нужно хотя бы 60 Потому что это позволяет нам увеличить дамаг со скиллов, это позволяет нам снизить колдаун со скиллов и позволяет получить отхил со скиллов, что очень важно. По скиллам, соответственно, идут изменения, потому что с ним лучше держать дистанцию, поскольку его атаки частично проходят наши барьеры. Поэтому мы выбираем те же самые болты, которые мы еще в самом начале получили. И выбираем ветки блуд, вот эти вот шарики, Sanguine Coil. Их с тобой мы получаем буквально с недавнего босса, которого звали сейчас по кожу. Смородит, Смородит, мы его получаем. Эти шарки позволяют дамажить, плюс еще позволяют отхиливаться, что тоже очень важно. Соответственно, играя на дистанции, нам будет сто максимально комфортно с ним разобраться. Теперь погнали. Так, сейчас лишние уйдут. С ними нам драться незачем. Хотя, с другой стороны, нет. Они отсюда не уйдут. Поэтому давай разберемся с ними сейчас. Ненавижу богатаря, Самое неприятное, особенно в начале Своим рывком сносил кучу хп Как я ржал каждый раз, когда он меня ваншотил Итак Октавин Здорово, давай суетить Соответственно, лучше от атака его уйти. Пока все это не страшно. Потому что ты можешь уклоняться просто переходами. Вот. Но потом после его ярости становится страшно. Конечно, плохо держать его вне фокуса, но иногда лучше отвлечься. Вот, а теперь начинаются его вот дурацкие крутилки. Лучше что-то можешь сделать, прожать пробел и свалить. Иначе пробел не берешься. Ну пробел, очевидно, прожал зря. Смысла в этом нету, потому что мы все равно отхилимся по пути. Все, вот мы разобрали. Теперь мы идем с тобой к замечательному боссу, которого зовут. Как же его зовут? Розель, Но проблема в том, что мы будем здесь гореть. Потому что в этой локации есть святые вот эти вот кресты. Поэтому холли резистенс пон. Бапс. И проблемы на 30 минут нету. Соответственно, прежде чем начать, подготовься. Итак, немножко разобрались с лишними. Теперь пойдем к нему. Соответственно, этот самый поршен, ну резист к солнцу, точнее не к солнцу, а к святому источнику Ты как раз убьешь, когда Христину, появится эта вот бутылечка Бутылечку, и ты пойдешь в алхимии и скрафтишь себе, и будет у тебя все прекрасно Соответственно, алхимию, если что, это вот сейчас тебе покажу Когда мы убивали с тобой бомбу, был станок алхимии Вот в этом станке как раз ты сделаешь себе резист к солнцу Ну и после этого пошли к нему Ну что, Розель, здорово! Вот эти штуки сразу убиваем, потому что они довольно неприятные периодически Дамаг наносят Ну и как видишь, скиллы его напоминают то, что мы видели с Некромантом Когда эти шарики проходят мимо, но попадая в территорию, они создают АОЕ дамаг Поэтому лучше, конечно, не стоять у стенки О, теперь луч Отлучаем мы либо уходим просто на дистанцию, ну и ничего не получаем либо есть, конечно, вариант поадекватнее. Это зайти к нему за спину. Теперь у нас идет луч. От луча на самом деле довольно легко убираться. Но луч, по большому счету, особо много дамага не нанесет себе. Проще подойти, вот так сделать и все. И за спиной ему втыкать. Все. Мы с ним разобрались. Итак, а теперь у нас замечательная паучиха, который доставит нам много проблем, но даст очень крутую ульту и даст ресурсы для того, чтобы крафтить новый прекрасный шмот. Итак, от слов к делу. Погнали. Вот, начинается эта серия От нее мы, соответственно, уклоняемся Атака ближняя, в принципе, не проблемная Уйти от нее не сложно Поэтому просто берем и уходим Теперь назовет пауков Ну, пауков я прямо скажу, лучше сразу убирай Потому что иначе будут проблемы Как видишь, мы всего лишь немножко замешкались, а уже потеряли огромное количество ХП До тех пауков лучше уходить Они не бьют, они взрываются сразу Но это, как понимаешь, проблема Всё, вот мы ее добили Ну шо же А теперь наш прекрасный жабоч, Который даст нам форму жабы в дальнейшем Для преодоления некоторых препятствий Он не то чтобы сильный Особенно по сравнению с паучихой Он столько проблем не доставит Но все равно неприятный Итак, перейдем к бою Вот, когда он притягивает, ну тут единственное, что остается, просто дать пробела. Вот, когда он схавает, ну да, дамаг неприятный, но в целом жить можно. И опять у нас схавал. Когда он зовет своих жаб, но лучше с ними разобраться. Так, смотри, дальше нас с тобой ждет замечательная Джейд. Та самая из Battle Ride, которая доставляла много проблем там. И на самом деле довольно мало будет доставлять проблем в этой игре. Соответственно, первое, что нужно сделать... Ты можешь, конечно, и на том левеле пройти ее. Но, типа, просто быстрее и проще будет сделать это на данном шмоте. Весь этот шмот ты уже можешь сделать, и тут бежу, потому что мы уже убили нужных мобов. Точнее, нужных басов. Поэтому новое оружие, новый шмот, и ты уже 70-го левела. А это еще даже не улучшенная версия. Соответственно, ладно, давай. Мы все-таки хотим на равных, поэтому пусть у нас будет небольшое преимущество в виде одного левела. Атаки у нее на самом деле довольно прямолинейны. Да, она накидывает сало, но как бы проблема это такая себе. Для нее я беру специально барьер, потому что она любит наносить много выстрелов. А барьер, который с каждого выстрела призывает по скелету, звучит хорошо. Ну и не забываем про замечательную льту паука. Паучиху мы же не зря убивали. Очень крутая штука. One shot, one kill не забываем, что идет он на выстрел на. В общем, по траектории насквозь. Поэтому прячусь за дерево, особо не надейся, что это тебе поможет. Камень, да, дерево вряд ли. Ну и серия атак, конечно, барьером встречать ее надо. Самое неприятное всего этого только сало. Ну и от выстрелов, в принципе, в принципе, ты можешь уклоняться. Вот, а теперь начинается та самая ульта. Практическая, которую мы с нее получим. Она довольно неприятная, поэтому лучше от нее не получать. И все. Теперь у нас получается Fallout Soul Stalker Последним Мы получим с него плащ Получим призраков Получим довольно неплохой контр Он не такой уж сильный С ним удобно будет На отхиле массовом и на щите Так просто будет проще и комфортнее А, ну да Нужно уравнять шансы само собой убираем магов Чтобы они не мешались, так сказать А, ну контр, да Ну по контуру мы не бьем Потому что зачем Так, ну сейчас нам придется с ними заняться Которую можно давать даже ЭОИ атаками Но эта проблема не решит Он все равно будет ее использовать она будет срабатывать Барик, как видишь, у него довольно сильный Поэтому лучше ты можешь сделать Это продемажить их Ну и барьер, конечно, в те моменты, когда он появляется В целом, довольно несложно заметить его Его появление, поэтому Просто вовремя реагируй Ну и контр, как правило, позволяет ему появиться возле тебя И понизить входящий дамаг Поэтому лучше, конечно же, с ним не сталкиваться Обрати внимание, если атака была АОЕ, прежде чем он продержал свой контур, она будет все еще срабатывать, и контур не будет отрабатывать. Ну вот и все. Так, ну а теперь мы идем с тобой к Валчаре. А он 64-го левела, поэтому, чтобы как-то уравнять его шансы на наше убиение, давай-ка опять пойдем к нему без штанов. Вот такое нудистское пати сегодня в нашем гайде образовывается. Соответственно, по скиллам, по оружию смотри сам. Я оставлю то же самое. Я даже не буду менять тип крови вообще до балды. Он, конечно, неприятный. Но, в принципе, с барьером и наличием отхила все будет хорошо. Ну, здорово. Вот, а сейчас будет серия атак, под которой лучше иметь барьер. Самая большая проблема Это вот эти вот серии атак его Которые наносят довольно много дамага Ну и плюс этот вот его врыв Теперь он зовет своих дурацких Работников Которых он будет кушать И отхиливаться Поэтому первое что тебе нужно сделать Это просто их убрать Иначе будет проблема Будет рывок его Неприятный Все, вот и с ним разобрались Ну вот, добрались мы до нашего элементалиста Она довольно неприятная У нее ледяные скиллы и хаотические, и огненные Поэтому, как минимум, бутылечек на Fire Resist Я бы тебе рекомендовал выпить Тогда тебе дамаг от нее огненный проходить не будет Прямой пройдет, но дот на тебе вешаться от огня не будет И, соответственно, что по скиллам? По скиллам я сделал следующее Щитец, плюс дополнительная эрка Чтобы ты позволял себе немного дамажить по ней и отхиливаться Щит, потому что у нее много будет прямых атак И она позволит нам дополнительных следов назвать Ну все, погнали Ну и да, мы пойдем к ней без штанов. Но ну, вдруг тебе очень лень фармить. Телепортилось окей, но тут мы можем это все отразить. Под это можно очень замечательно раздолбать ее своим барьером и кучей скелетов. Вот видишь, резис появляется и дот на нас не накидывается. А сейчас будет довольно-таки неприятный, я бы сказал. Но мы подставляем в шар. Этот шар позволяет нам как раз. С нее этот щит снимать Конечно не очень вовремя у нас появилось солнце Что нам все усложняет Скажем так Но как помнишь Легких путей мы не ищем Все, вот мы ее разобрали Двигаемся к нашей тусовке Теперь у нас на очереди тот самый Азариэль Крутой священник, который будет нас долбить всякими лучами. Но что важно, опять локация, в которой мы будем, она опять святая. Поэтому уже пьем баночку Holy Resistant Flask. Потому что именно ее как раз хватит для того, чтобы все это дело преодолеть. А где мы ее получим? Мы ее получим, когда убьем волчару. Ну и собственно на том самом станке, опять же алхимическом, где строятся все баночки. В этом алхимическом станке мы этот резист и получим. По скиллам, опять же, тактика примерно такая же, как и с предыдущим героем. Потому что у него... Достаточно будет атак дистанционных Вот, в принципе, и вот Посмотрим, может здесь у нас Есть хорошего качества крови кто-то Нет Беда бедой Ну все, погнали Тут уже не скажу, что с ним проблема сражаться Единственный, так скажем Камень преткновения Вот это возникновение от тех самых помощников его И уже находящиеся рядом Стенды, которые реагируют на твое присутствие Призывает свой дурацкий стенд, который тоже дамажит. Вновь он призвал его. Конечно, они особо не мешают, но периодически можно поотвлекаться, чтобы подамажить. Подставляемся под лучи щитом, чтобы призывать наших замечательных скелетов, которые ему надемажат. Ну и в целом поотвлекают. А двое уже, мягко говоря, проблемы могут быть. Вот и все. Итак, дальше у нас с тобой огор. Огор довольно неприятный, с кучей неприятных ледяных скиллов, но даст довольно крутую ульту. Итак, лучшее, что можешь сделать, это брать скиллы на дистанцию, максимально дистанцироваться от него. Ну и конечно же, кровь шкаляра. Он сейчас 68, в принципе, на 70 пройти его можно. Но. Для твоей же простоты, для того же комфорта я тебе рекомендую. Пойди уже по форме ресурсов. Найди себе улучшенные версии этих шмоток, найди улучшенную версию оружия. И тебе будет куда комфортнее, проще и быстрее его пройти. Так что не ленись. Сейчас будет балтяра. Волна уходим. Так, остань, не попадай по мне. Из этой волны, конечно, уйти, как правило, сложно. Я постоянно на ней туплю. Вот, собственно и все. Итак, ну что, теперь наша очередь идет к Гарпии. Гарпия довольно неприятно куча скиллов, призывы постоянные, все это довольно-таки мешает. Также можно пройти все на шардах, на дистанции и на крови ученого. Если ты, ленивая жопа, так и не прокачался гиром выше, оно быстро пошел и качайся, потому что на этом левеле, на самом деле, довольно неприятно проходить. Лучше пойти, немного пофармить, выформить себе улучшенные версии шмоток, улучшенную версию оружия, и тогда тебе будет намного комфортнее. Ну а мы пойдем сейчас страдать. Знакомый ульта не правда ли? Кто-то у Октавина что-то украл. А этого мы лучше свалим Все. А теперь мы с тобой движемся к нашей замечательной ведьме Ну и ты, конечно, если ты умная голова, а я уверен, ты умная голова Ты, конечно, скрафтишь себе бутылечки, чтобы чувствовать себя максимально комфортно Бафнув себе физический и магический дамаг Также ты себе скрафтишь улучшенные версии бежей, шматья и оружие, чтобы стать 81 А ты же умная голова, мы же помним об этом, да? И тогда ты сможешь спокойно сейчас справляться не только с ней, но и потом с вампиром и с последующими боссами, которые впереди у тебя останутся. Потому что, по большому счету, это предельный гер, который у тебя будет. Ну и что ж, погнали? <плес> ну вот мы, свинюха. Теперь просто щемимся. Ну вот мы снова свинюха. Я перекачанный, поэтому мне с ней просто разбираться. Что будет и тебе тоже просто, потому что весь мод, который сейчас у меня есть, ты спокойно сможешь его получить. Тебе надо будет просто заморочиться и пофармить. Пофармите рецепты нужные, пофармите себе просто ресурсы для всего этого дела. Так, ну что, теперь Стикс. Довольно неприятный персонаж. Я тебе прям очень рекомендую прокачаться заранее, потому что даже при равном левеле, даже при этом левеле будет с ним сложно, а при равном еще сложнее. Поэтому, если есть возможность, прокачайся. На равном левеле ты все равно можешь победить его, но, как говорится, чем выше ты, тем комфортнее тебе будет. Погнали! Итак, теперь мой топ Один Самых неприятных боссов Последний столько проблем не доставит, сколько наш замечательный бегемот Поэтому к нему мы готовимся основательно. Обязательно кровь шкалера находим подходящую Обязательно бафаемся Максимальными банками Ну, фаер и холли Нам не понадобятся И идем в атаку с ним Постоянная дистанция, постоянная просто постоянно Нужно будет разрывать дистанцию, потому что он Любит делать рывки, любит подбираться ну и наша задача, конечно, этого не допускать Погнали Запуская волну, дамага вначале нету Только впереди, но эти волны лучше, конечно, избегать От атаки его, в принципе, уйти можно Но все равно, если слишком рядом окажешься Будет больно то есть на самом деле главная ее проблема То что нанося дамаг Он кидает в тебя стан И каждый удар Абсолютно каждый удар приводит к стану И это проблема Потому что из этого стана ты не выйдешь Из взрывка, соответственно, надо уходить Более-менее вовремя Не так криво, как это делал сейчас я А сейчас будет его зверинец Эта стадия, конечно, не то чтобы сложная Разбираются они быстро Но это первое, на что тебе надо обратить внимание Ну и так скажем, не знаю Можно назвать это лайфхаком или нет Но чтобы от его рывков уходить Нужно в последний момент менять траекторию своего движения. Через замедло шарики. Под шарики мы не попадаем. Тут я с траекторией немного наглупил. Ну и тут, конечно, рывок меня подставил жестко. Снова наш звенье замечательный. Под него мы не попадаем. И идем к нему. Является его неприятная копия Которая делает все то же самое, то что он Поэтому лучшая тактика Это сначала свалить А потом на дистанции отстреливать его копию То копия на самом деле легкая Но в плане получаемого дамага по ней И пока она будет восстанавливаться Ты сможешь с ним справиться Рывок рано дали, но тем не менее. Очень удачно на самом деле у нас откинул. Нам на руку так сказать. Ну вот, собственно, и все. Ну что ж, теперь нам предстоит победа над предпоследним боссом. Хоррором. На самом деле скиллов у него куча куча ауешек. Он довольно неприятный, но по сравнению с бегемотом это просто лапочка. Так что по составу то же самое, банки, скиллы, шматье, все то же самое. Поехали! то теперь будем бегать и выживать. Опять же, как видишь, у шаров есть дистанция определенная, поэтому лучше, конечно, просто разорвать. Ну и в целом тебе просто будет банально комфортнее потом самому от его атаку ходить тем самым. Отваливаем, отваливаем. Попадаться нам на эти шарики не стоит. Как и на его ульту. ждем когда он приземлится, а пока просто уклоняемся. Собственно и все. А теперь нам предстоит бой с самым последним боссом, с Соляричем. Смотри, в каком прекрасном месте он находится. Ну и в любом случае обязательно, прежде чем сюда пойти, ты съедаешь баночку на холли резист максимальную. Бафаешь себя на физ и маг дамаг. Берешь файр резист, потому что его световые лучи тебя поджигают огнем. От чего ты сможешь избавиться с помощью этой штуки. Ну и бафаешь себя теми самыми мономентами. Когда ты убивал хоррора и бегемота, с них ты получал их сердца. Этими сердцами, этими шардами. Ты можешь потом бафаться, поставив их себе в замок. Они дополнительно помогут тебе лучше справляться. Ну что? За финалем, дедулю. Ну, от рывка мы, соответственно, уходим. От лучиков этих тоже. Будет рывок, от него тоже уходим. Вот, видишь? Луч попал по мне, и появился огонь. Но есть резист, который позволяет избавиться от дамага. Иначе сейчас бы я бы горел и с ней езжал бы мою хп. Ближе лучше не стоять. Теперь он призвал свою помощницу Собственно, на нее мы внимание свое переключаем вначале Победя ее несколько раз Она становится падшим ангелом Которая будет теперь нам помогать Собственно и все. Как ты видел, на самом деле он не столь сложен. Потому что постоянно разрываясь в дистанцию, довольно просто уклоняться от его атак. И довольно просто уклоняться от тех лучей, которые он издает. Ну и соответственно тот самый, наверное, большую проблему доставляет при... постоянно приближающийся ангел. Но зато который потом со временем меняется и становится нашим союзником. А потом и нашей ультой, которая довольно прикольно дамажит и помогает нам в дальнейшем. Лучше и эффективнее биться в PvP, например. Ну и в PvE тоже. Но так как в PvE у нас дальнейшего нету. На этом все и заканчивается. На этом на самом деле мой гайд и заканчивается. Больше мне добавить нечего. Я вообще не про игрок. Пусть я и прошел все три стадии збт, все три вайпа, всех этих боссов убивал по несколько раз. Но как ты видишь, даже сейчас, имея даже скилл, исходя из Battle я как будто что-то умею, но периодически все равно тупил. Все равно получал там, где можно было всего этого не получать. Я надеюсь, что этот гайд тебе помог. В первую очередь тем хотя бы, что ты видишь, какие скиллы будут у боссов. Понимаешь, как на все это дело реагировать. И понимаешь, как всего этого дело отражаться в целом уклоняться. Потому что, как я считаю, в этой игре самое главное для того, чтобы справиться с боссом. Поначалу все решается на скиле, но ближе к концу важно, чтобы у тебя был соответствующий гир. Потому что разница даже при небольших левелах будет существенно увеличить дамаг по тебе и существенно сжать твой дамаг по противнику. это очень важно. Используй баночки, чтобы бафаться. Используй подходящую кровь. Используй то оружие, которое тебе комфортно. То формат, в котором я прошел все это, не обозначает, что только так его можно пройти. Можно пройти его под разными видами оружия, разными скиллами. Все от того, какой стиль боя именно тебе больше всего нравится. Но что точно важно знать, это понимать примерно, какие скиллы ожидать от боссов, что я хотел показать, и примерное понимание тайминга, который он будет выдавать. Ну и плюс, соответственно, соответствующий гир и кровь. Тогда у тебя будет все хорошо. На этом у меня все. Надеюсь, что тебе все это помогло. Если вдруг по мере прохождения какие-то вопросы возникнут, можешь писать в комментах. А я постараюсь ответить. На этом все. Спасибо, что досмотрел до конца. Ну и до скорой встречи, дружище.